О, О Святого Петра. Пицца, паста, самата. Всем привет, мы снова в аэропорту. Раннее утро, все как мы любим. И я еду в Рим и Флоренцию по два дня на каждую с моими подружками. В этом году я хорошая подруга. Я поеду со Светой, вы ее могли видеть в ролике по Мальдивам. Очень И с Алисой. Представлю, красивые, веселые, и расскажу вам, как можно отдохнуть в Риме и Флоренции по два дня. Поехали. 4 часа во время. Плюс 3 часа Да. Плюс 38. Да. Нормальная банька. что наше путешествие начинается с того, что Света сейчас будет принимать наши чемоданы. Получаем багаж и едем в отель. Потом гуляем, гуляем, гуляем, гуляем, гуляем, гуляем, гуляем. Тащи, тащи. Идем в отель. Очень красивый. Самая фишка в нем в том, что здесь безумный вид почувствуй О -о -о. себя римской. Подожди инкардицей! секунду, подожди секунду. <сил時><сил時> и, блин, это круто. О, -о, -о, -о. шикарно! И, да, и вид. и, Мне кажется, давай покажем вид. Пройдем. А мне кажется, будет очень круто. О, -о, -о вид на Святого Петра, смотри купол, видишь, да? да а да. это центр. Супер. И видно весь Рим. Мы собираемся идем гулять. А В нашей компании появилась а, еще наша ну, одна подружка, Алиса. Пойдем. Алиса, привет. Она а, тоже будет с нами. А, мы Собираемся два часа. И скоро мы за... И мы счастливы. Вы карточку взяли? Понятно. So, so, так, так вот и взяли. Взяли. Девочки, а. просто идут. <laughs> Поэтому... Вот так вот, вот так вот это все происходит. Держись, Рим. А, я забыла еще представить одного человека, который сегодня будет с нами. Это Владимир. Банджарно. Мы куда едем? Мы едем в Стеллио Сесилиано. А, чем она славится? Она славится там шапор Нина который в Москве владеет и командует рестораном. Едем кушать, конечно же, потому что Рим это... Пройду про вкусные места, про красивые места, про исторические места. Вот история сицилиане, И вот тут написано, что с 13 числа он до 21-го он не работает. У нас очень мало времени, чтобы сесть в нормальное место, но так как это Рим, и центр Рима, я думаю, мы может быть возможность. Везде вкусно покушать, даже в простых а, забегаловках. В Риме очень много а, фонтанов и вот таких вот штук. Это вода, которую можно пить, да, поэтому все туристы набирают водичкой или Эконометр пьют просто по всему Риму. А, Вова, пробуй. Так что а, можно не тратиться на воду питьевую, здесь она везде. Мы находимся в самом центре, в пяти минутах от нас испанская лестница, да, это туристическое место, но здесь такой микс, тут самые знаменитые магазины, время, кстати, очень классные магазины, и мы сели просто в такое кафешко офичный ресторан и лаунж бар, достаточно туристический, очень много всего, много всего вкусного итальянского, посмотрите, вот, пицца, конечно же, я посмотрела сразу на пиццу, Во, пользуясь моментом, раз уж ты у нас разбираешься в еде, я хочу, чтобы ты прокомментировал, в меню, Миню. Давай. должно быть картинки. Понятно? Да, понятно, не да, не да. Да, я должен да, все либо с картинками на самом деле. Это заказать, чтобы вот сто ну, процентов было неплохо. Четыре сыра. Ой, в, в любой с... стране мира можно заказывать я, просто четыре сыра. Первая, вы... Я бы не брал что-то с томатами, потому что надо пасту пивать, который туда может спустить. Но ризовка могут не доварить, переварить и расставаясь. Да, расстроить. да угу. поэтому так. Дальше. Прям а базово с ликом, да. С ортешаками, да, да, да, да. С да, помидонами, и артишоки. да. Да, да, я, так, я буду... зашли в ту которая левее. Вот это? Да, это моё любимое. Коко разный рай, меня выбирай, утру разный рай. Выбирай, выбирай. Коко разный рай, меня выбирай, утру разный рай. Так все, у меня пленка скоро закончится. Обзор забегаловки. Салат, салат, пицца, пицца, паста, салата куполом и у светы, конечно же, звезда программа. Авторская кухня. Авторская кухня, как света любит. И светки приносит что-то прибухнуть. Да. Да. Это острый, да. Поверите, это Все люди на этой площади едят мороженое. И мы сейчас тоже будем. Все это да. рада. Ты будешь... да. Вот так вот выглядит очередь, я в шоке. Это очередь? Что Давайте попробуем. Это легендарно. Представляете, люди специально сюда едут. Это вот так. -то. Парень из Китая, надо ему показать на ролик. Самое сложное, это конечно же выбрать вкус. Я буду фисташка, дыня и белый шоколад. Итак, мое мороженое. Mm -hmm. mm -hmm. У нас, извините, но у нас минута молчания. Извините, но у нас э, рекламная пауза. Такая рекламная пауза. У нас такой еще и не было. Надо есть быстро. Мой друг Света со мной, поэтому я могу не держать камеру в руках, а и делать вот так вот, танцевать на <сёк> <Мурат>, привет. Мы <сёк> у ну, гуляем. Вот наши ребята, мы уже с экскурсоводом. Виталий, помашите рукой! Большой привет! Замечательный человек, он вам рассказывает все самое интересное о Риме. Сохранился он всего лишь на 40%. Он безумно прекрасен. Вот так вот он в разрезе. Посмотрите. Понимаю, что во влог не влезет вся история, как это строилось. Если вам понравится, пишите комментарии и я обязательно сниму экскурсионный влог о риме игорь полетит о, вау, давай <соцентрический рост> <соцентрический рост> я в трусах, но это так давай, следующий <соцентрический рост> круто, круто. А, самая большая арена на 350 тысяч человек вот так вот она выглядела, А и вон оттуда выезжали колесницы, а, невероятно просто, здесь были трибуны, именно а, на этом месте известных два брата Ромал и Рем вот именно здесь решали, где построить город Рим, они здесь подрались и а один другого убил, они решали, на каком холме будет стоять Рим, такое легендарное для Рима место. И очень красивая, кстати, обзорная площадка. Как Здесь, это выглядит сейчас? Перед нами сейчас? храма Кастера и Полукса. Угу. Боковая стена. Ну, три колонны, естественно. Да, да, да. А теперь я вам покажу, каким все это было. Невероятно. Вообще ничего не сохранилось. Ну, три колонны. Ну, три колонны уже, да. Вот каким все было. Только фундамент. Обалдеть. Нас, это храм Юлия Цезаря. Угу. Подождите, еще раз. Вот так вот сейчас, вот у нас, да? Обалдеть. Как красиво было. А это мрамор был, да? Все было отделано. Мрамор. Все было в мраморе. Конечно. Полы были, мраморные, стены, улицы были. Итак, ребята, открывай еще одно любимое место. Очень вкусный ресторан, и, кстати, бутиковый отель для тех людей, которые любят что-то особенное. Называется он Мадре, вот это отель, это, кстати, не реклама. Отель находится прямо в самом центре Рима. Итак, нам принесли еду, мы готовы. Мы заказали просто салат, микс салат. Это микс севиче, это свежая рыба, кальмары, киноа салат. Кажется, И нам принесли тюну. Славится этот ресторан тем, что приносит раскаленный соляной камень. На него можно положить или рыбу, или мясо, или курицу, или креветки. Мы Заказали морепродукты, поэтому сейчас нам будет очень вкусно. И здесь есть соусы. Приятного аппетита. Девочка, приятного аппетита. Доброе утро, страна. После утренней пробежки, йоги, спортзала, бассейна. Мы вышли позавтракать. Нет, на самом деле, конечно, спорта у нас сегодня не было. Мы отдыхали. Вот мы отдыхали, встали мы в 7 утра. Быстренько завтракаем и мы мечтаем попасть в Ватикан. Очень хочется увидеть сертинскую капеллу, но э, не факт, что мы сможем сегодня туда зайти. Если нет, то просто погуляем по окрестностям. Красиво. <сосы> да блинчик и колбаска, нормально, светит так, если честно, завидую тем людям, которые сейчас купаются в бассейне. Мне кажется, им очень свежо, хорошо. Итак, мы приехали к музею Ватикана. Здесь есть кафешка куча туристов. И а, сейчас будем искать нашего гида и попробуем зайти в Ватикан. Мы только что без всяких покупок заранее билета. Мы зашли вот туризму и купили чуть-чуть э, подороже, потому что так билет, по-моему, стоит 10 евро. Мы купили за 30 э, билеты без очереди. Мы купили платки здесь, потому что нужно, нужны будут прикрыты плечи и колени э, в церкви и в Сектинской капелле. Выделили, выделили мы себе два часа, но Виталий говорит, что это очень мало. Но мы попробуем. Куча туристов. Мы. Мы за вами. Проверяют спрашивают, на какое во время, а у нас какие-то платные билеты. На самом деле, не так дорого. Мы уже на территории другого государства, Ватикана. И посмотрите, здесь много туристов, да, но тут такой воздух, тут так спокойно, так красиво. Я всем советую посетить музей Ватикана. Практически у каждой картинки, конечно же, есть уже история. Она гениальная, это часть нашей культуры. И истории мировой, я имею в виду нашей. И причем вся от истоков до барока. Тут работа всех великих людей. Мы в собор святого Петра. Космос, да? Космос? Слово сложно подобрать. Здесь нужно все прикрыть, но голову не обязательно, но плечи и колени. Сейчас вам поверну камеру и покажу. Самая большая церковь. Храм. ну конечно же напоследок покажу вам площадь где все ждут и молятся и собирается много людей но как человек из fashion travel fashion индустрии я хочу вам показать сумасшедшую форму швейцарские гвардейцы папы самая красивая форма мне кажется усталые безумно голодные но по уши счастливые мы э, перед тем как поехать в флоренцию мы побежали в отель и устроили себе пир на весь мир алиса выбрала пасту с ракушками я плохо забрала я, я, с с я э, те же э, макарошки в общем, с сыром а светик выбрала какую-то кислинку, косме... да, как истинный итальянец, а, Бурату с помидорками. Мясо с дыней. Мясо с дыней. Мясо с дыней, девочки, давайте выпьем у Алисы, мне Давайте выпьем в нашем поезде. Это было так как надо.